Приветствую вас, дорогие девушки, участницы сезона «Осень». Я тоже захотела записать видео, поделиться тем, как для меня прошел этот сезон. Хочу сказать слова благодарности Насте за ее отзыв. Он невероятный. Это то, что вдохновляло и ну вот я все время прослушивания, мне прям просто я сияла э, изнутри, и этот свет, он передается через, через экраны <тес> телефонов, через любые гаджеты. Это, это просто волшебно. Э, хочу сказать, что для меня этот сезон он был про заземление. Э, про то, ну, заземление тех знаний, которые ты. Получила, а, про то, что а действительно ли ты так хочешь а действительно ты а, можешь сделать то, о чем ты слушала а, очень запомнился мне родовой марафон потому что это была такая работа очень тонкая и очень сильная когда просто ноги ноги не мели, какие-то все зажимы, все такие неврозы, они просто выходили, когда ты дел идешь садишься на коврик, не ожидая ничего, и перед глазами проходят какие-то мультики, которые ты которые просто ты отпускаешь. Я даже сейчас и, и, и не вспомню их, они, они прошли, они ушли. И э, ощущение ощущение завершенности какой-то. И такой работы очень глубокой, очень, очень точной. И отдельно хочу сказать про сферическую семью. Для меня это было э, второе прослушивание, потому что когда вот год назад даже больше уже там в декабре двадцатого года только курс запускался я его я тогда вот была на этом курсе и каково было мне его переслушать и так уж получилось что в начале этого года мы поехали в гости к родителям мужа ну то есть мо моих родителей сейчас а, уже они уже в другой мерности, а была возможность, скажем так, очтиться на практически неделю, 6 дней, в пространстве старших женщин рода, каких-то ну, вот привычных паттернов, которые есть, ну, которые есть, отследить какие-то свои внутренние раздражение, что же это такое, а, понять, что, то, что тебя раздражает, посмотреть, где это ты. Потому что помню, ну, вот в какой-то момент, ну, в начале, когда все встретились, и так а, мило, честно, благородно, а потом в какой-то момент, когда это что там второй день, третий и дальше, а, люди, ну, собственно, живут своей жизнью и показывают те какие-то привычки, которые, может быть, ты считаешь условно вредными, какое-то поведение, которое ты считаешь, ну, ну, как это, ну что это вообще такое, какой пример подается там внукам и так далее, и смотришь на такие ситуации, а потом думаешь, подожди, а кто внутри тебя это все разделяет, кто внутри тебя делит на хорошее и плохое, и в тебе сейчас говорит а, такая мамаша <смех> или все-таки женщина, да, которая которая принимает все и наблюдает и очень я, я запомнила из апеских семь вот, вот, унижающий контроль. Вот ты когда вот, от, отпустить и дать доверие избегая унижающего контроля. И вот мне когда-то так запомнилось, и я еще очень благодарю Иру за серию эфиров, которые вот в Инстаграме были по поводу отца, свекрови, матери, потому что я увидела, как это может быть. Я поняла, и в тот момент, когда я приняла, что, ну, Анна, ты сейчас как бы сама тоже не, не шибко условно идеальная, то вот это вот напряг, какой который, ну, в какой-то момент он просто он так слегка появился, но он также ушел, потому что ты что-то поняла, приняла. И да, я это вижу. И вот как только я для себя поняла, что я это вижу, и ты сама э, тоже на какие-то свои моменты пока закрываешь глаза, понимаешь, откуда, откуда ноги растут. И это, это для меня было очень ценно и очень так трепетно. Вот. Девочки... И еще хотела с вами поделиться стихотворением, которое написала сегодня. Оно для меня как резюмирование всего того, что... Ну вот того пути, который она сейчас нами пройдет. Я с вашего позволения буду его зачитывать. Я называла его «У природы простые законы». У природы простые законы. Воплощая любовь, ты свети, Отпускай. Все должна и каноны. Все боюсь, не смогу. Отпусти. Вспоминай ты себя. Ты назначена быть богиней, любовью. Ты свет. Ну а все... Чем была озадачена, Растворилась, Исчезла. Рассвет. Отпуская контроль унижающий Над любимыми всей душой, Ты увидишь его возмужающим И сама обретаешь покой. Никого нет других, Все по семени, Все события, Все, все родители, дети, друзья, все события, игры и времени нет и не было. Все это я. Все иллюзии, игры сознания растворяются светом души. Наблюдая на смерть состязания, за внимание, просто дыши. Ты причина. Ты ключ, ты дыхание. На вопросы находишь ответ. Ты колонна любви, ты сияние. Ничего невозможного нет. Отпустила должна и каноны. Ты готова к рассвету идти. У природы простые законы. Крылья крепнут. Готово. Лети. Вот с этим посланием я обнимаю карту сердце и желаю всем нам ощущать свои крылья и лететь, порхать. С любовью к вам.